Привет, посетители Психушки, добро пожаловать на очередное видео. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить вас за всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия Немиркин заключается в том, чтобы сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, и вы помогаете нам в этом. Так что еще раз суперспасибо. А теперь вернемся к видео. Исаак Ньютон, Сринева Сарамануджан, Юдит Полгар, Стивен Хокинг. У всех этих имен есть одна общая черта, и это интеллект. Эти люди внесли свой вклад в судьбоносные и влиятельные работы, которые изменили ход человечества в той или иной степени. Они являются высшими идеалами человеческого интеллекта, которыми некоторые стремятся стать. Однако только потому, что вы не доказали последнюю теорему Ферма или не сделали выдающийся вклад в науку или искусство, это не значит, что вы не обладаете интеллектом. Будь то постоянное рисование или любопытство к окружающему миру, определенные привычки или склонности, которые вы имеете, могут оказаться признаком высокого интеллекта. Итак, без дальнейших без лишних слов, восемь вещей, которые делают высокоинтеллектуальные люди. Первое. Вы умеете приспосабливаться. Способны ли вы приспосабливаться к различным условиям? Интеллект определяется не только способностью собирать большое количество информации или многократным запоминанием или повторным запоминанием но и вашей способности успешно адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это объясняется тем, что для этого требуется множество когнитивных процессов, таких как восприятие, обучение, память и решение проблем. Поэтому способность быстро и эффективно использовать имеющуюся под рукой информацию в своих интересах является признаком высокого интеллекта. Второе. Подвергайте все сомнению. Используете ли вы каждую возможность узнать больше о мире? Высокоинтеллектуальные и любознательные люди рассматривают каждый момент как возможность учиться. Согласно статье в Harvard Review, КЦ, или Коэффициент любознательности, наряду с ИК и IQ определяет вашу способность справляться со сложностью и информационной перегрузкой. Это объясняет, почему многие менеджеры по подбору персонала предпочитают кандидатов, которые кажутся любознательными и добросовестными, поскольку те, кто врожденно любопытен, более мотивированы к поиску ответы и узнавать больше. Это также означает, что они накапливают больше знаний на протяжении всей своей жизни, чем те, кто полагается только на свой интеллект в вы понимаете, что вы не знаете всего. Способны ли вы определить свои сильные и слабые стороны? Умных людей часто воспринимают как излишне самоуверенных, но по-настоящему умные люди знают, что они знают не все. Признание того, что вы не все знаете, свидетельствует о высоком уровне самосознания, а также метапознания. Высокоинтеллектуальные люди способны осознать свои сильные и слабые стороны и чувствуют стимул учиться дальше. Номер четыре. Вы стремитесь к знаниям. Всегда ли вы находитесь в поиске информации? Корреляция между обучением и интеллектом объясняется нейропластичностью, способностью мозга перестраиваться. Когда вы учитесь чему-то новому, ваш мозг создает электрохимические пути для доступа к этой информации. Однако ключевым моментом является повторение. Повторение информации может укрепить пути, созданные вашими нейронами. Чем больше путей вы создадите, тем более подвижным интеллект. Номер пять. Вам скучно. Часто ли вам бывает скучно? Скука возникает потому, что вам интересно от пребывания в новой среде. Но вы сталкиваетесь с неудачами, которые мешают вам втянуться в нее. Хотя скука – это неприятно, на самом деле она необходима для творчества и интеллекта. Исследование, опубликованное в 2019 году в журнале Academy of Management Discoveries, показало, что участники которых попросили выполнить рутинную задачу по сортировке, показали более высокие результаты в более поздней творческой части исследования, чем те, кого попросили создать сложную историю о том, почему они относятся к тому или иному событию. Номер шесть. Вы рисуете. Случалось ли это с вами раньше? Вы находитесь на собрании или лекции, которая длится уже несколько часов. И несмотря на скуку, которую вы чувствуете, вы начали делать заметки, но на полпути ваша страница покрыта каракулями. Каракули — это способ вашего мозга, чтобы попытаться сосредоточиться и одновременно обрабатывать информацию. Ученые исследовали мозг тех, кто рисует, и обнаружили активность в префронтальной коре который участвует в аналитическом мышлении, памятью, решении проблем и логикой. Исследование, проведенное Джеки Андраде в Университете Плимута в Великобритании, отслеживало уровень вовлеченности и памяти во время имитации телефонного разговора и обнаружило, что те, кто рисовал, сохранили на 29% больше информации, чем те, кто не рисовал. Номер 7. Само-самоанализ и размышление. Склонны ли вы размышлять о свои решения и действиях? Когда мы думаем об интеллекте, мы часто думаем об интеллекте, основанном на знаниях. Однако существует множество сторон интеллекта. Одним из его аспектов является эмоциональный интеллект или ИК. Люди с высоким уровнем IQ, как правило, осознают себя и интроспективны. У них есть четкое представление о том, кто они есть, например, свои эмоции, потребности и желания поэтому они с большей вероятностью установить значимые отношения и достичь своих целей. И номер восемь – оставаться открытым. Открыты ли вы для различных возможностей? Нравится ли вам узнавать что-то новое? В различных исследованиях изучалась корреляция между открытостью и интеллектом и обнаружили, что степень открытости может влиять на, на ваш текущий интеллект. Таким образом, открытость сигнализирует о когнитивной адаптивность и гибкость. Именно это помогает вам любознательность и готовность к обучению. Помните, что интеллект не может быть легко измерен и он не фиксируется. Поэтому продолжайте учиться и удивлять себя. Сообщите нам, если вы делали что-либо из перечисленного нами в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика уведомления